أعوذ بالله Всевышний Аллах говорит вспомните меня и я вспомню вас что означает слово я вспомню вас أذكركم я вспомню вас прежде всего это награда величайшая цель, которую добиваются обладатели шари'ата. Затем это возвеличивание, которого добиваются обладатели тариката и довольство, которого добиваются обладатели хакаката. В слове Всевышнего Аллаха в последних аятах суры Аль-Бакара Говорится, в рахмани рахим, «Ва рфу анна, вагфир лена, вархамна, садакаллаху ладзим, сотри и сокрой прегрешение наши и смилуйся над нами». Аят 286. В этом аяте есть указание на три степени – шариат, тариqat и хаqiqat. В слове Всевышнего Аллаха в Суре Аль-Вакир а также содержится указание на эти три степени. Бисмиллахи рахмани рахим. Фаруху и риحانу и жанната н Садак Аллаху аль азим Для него есть покой, пропитание и сад благоденствия. Сур Аль-Вакир, а", аят. Восемьдесят